И всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Сказа Кит, И сегодня я вам покажу такой <coughs> механизм, ловушка для гриферов. Например, грифер, ну вот как бы нашел такой сундук. И он, ну, опытный грифер, знает, что там что-то должно быть. Но <coughs> он уже готов, он зашел на безопасном расстоянии, на всякий случай, чтобы успеть что-то сделать. Например... Опа! Заиграл, он быстро И что? Ничего, все. Э, практически можно уже ему бежать. И эта шпочка не прекратится. Делается, пока здесь не поставят вот, ну, вот такой, э, как его, редстоун. Э, <кх> вот здесь вот. На том месте, где он его разорвал. Вот смотрите, работает он по такому принципу. Разрывается вот эта цепочка. Вот загорается этот. То есть он вот этот вот э, загорается и блокирует вот этот вот. После того, как это ну, прорывается цепочка, он, ну, просто, как бы сказать, не дает уже сюда никаких этих эмоций. И поэтому он начинает вот этот загораться. Потом этот начинает, короче. Вот, видим. Все, и пошло. это у нас становится вот таким вот. Этот получается... Ну, не получает сигнал. И вот, пошло дело. Я сейчас вам покажу, как это строится. Э, вот так вот. Эх. Вот строим вот типа такой конструкции. Mm. Mm. Сейчас Вот так mm -hmm. Получается тогда Вот здесь мы ставим э, Вот такую красный <coughs> Факел От него ведем сюда Здесь ставим э, Вот эту фигню красный флаг его вот тоже получается эм, и от э, него ям к этому потом к этому и он в свою очередь идет сюда поскольку он выходит вот строим вот такую вот эм, здесь по-моему нет здесь по-моему не надо я не помню я забыл. Ну ладно. А, Думаю, вот до этого ставим здесь тоже. Введем сюда, сюда, сюда. Ну, сюда, сюда, сюда. Сюда. Ставим, по-моему, здесь на однерку. Идем сюда. Э, ставим на задержку один. Задержку два. О, э, вот этот на, на... Без задержки. Этот на один. Этот на два. Один, два. Вот так. А нет. Один, э, два. А вот это вот этот на 2, этот на три, получается этот на полную задержку, этот так просто отдыхать этот здесь вообще ничего не надо. Да. Выстраиваем вот такую вот линию и оля, у нас готово. Смотрите. получилось в принципе этот механизм всем спасибо за просмотр с вами был я скайзаки подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи всем пока